Добрый день, дорогие друзья! И снова с вами Куликова Анастасия. Сегодня мы с вами распишем букет из васильков. Итак, у нас уже имеется замалевочная кисть и замалевок. Мы начинаем с краев листьев, уводить их в тень. Сами васильки мы затеняем синим оттенком, меняем кисть, следующий этап называется прокладка прокладываем каждый цветок у него своя особенная структура острые лепестки по три штуки в одном кольце подтеняем уводим в тень, меняем кисть и берем зеленый оттенок делаем прокладку листьев. Обязательно оставляем середину, от нее будем отталкиваться в следующем этапе, этапе бликов. Маленькие листочки, чашелистники, листья. Меняем киснем на маленькую. И начиная с середины и по краям делаем бликовку. Тон у нас зеленый с добавлением желтого, более светлый чешелистники и стебельки вот пока что мы имеем но нужно высветлить высветляем самые светлые тона на цветах если надо на бутонах не раскрывшихся бутонах самые светлые Тона, как, как правило, в центре. Меняем кисть, делаем чертежку. Очерчиваем все цветы, бутоны более светлым оттенком. Меняем на розовый и очерчиваем листья. Меняем кисть, берем желтый оттенок и делаем серединки. Тычками кисти. Вот такой получился у нас с вами букет. Спасибо за внимание. С вами была Куликова Анастасия. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!